Ребят, всем привет, меня зовут Роман Шкодер, специально для компании Amarkets. А Сегодня проведем технический обзор графиков рынка криптовалют. Значит, как обычно, начнем мы с биткоина. И мы видим, что пока цена консолидируется, но консолидируется, пока ниже, там 17600, вот этот лоб, который у нас был ранее. Пока мы проторговываемся в этой зоне, была попытка выкупить обратно, но она не увенчалась успехом, и пока цена стоит ниже. Ну, большая вероятность того, что, скорее всего, еще будет одно снижение, возможно, даже там на 15, на 14 тысяч посмотрим. То есть, ну, скорее всего, если не выкупят эту неделю, вот не закроют, то, наверное, пойдем дальше. То есть сейчас желательно, чтобы выкупали хотя бы выше, там, 18,300 вот этих вот хвостов, ну, хотя бы надо выходить выше 17600 начали то есть есть большая вероятность похода ниже, то есть нужно будет сейчас понаблюдать тут развязку, но пока немного слабость, обычно такие моменты должны сразу выкупать, поэтому есть вероятность того, что цена еще сходит ниже, значит, что у нас по аде? АДА у нас э, стоит вот, ну, хотя пытается вот удержаться выше 0.32, 6 вот этот вот уровень который был ранее low да и вот мы протестировали были 0.42 и 4 видите вот зеркальный уровень отбились пошли вниз если не сумеет пробить и будет пробитие ребят 30 0.36 значит идем там наверно 0.25 0.2 там где-то вот там находится следующие уровни вот можно посмотреть ну да, плюс-минус 0.25-0.27. Я думаю, что пойдем, скорее всего, сюда. Пока что по недельному графику, ну, да, выглядит пока печально, но пока не пробили вот эти вот лои, э, скажем так, то пока может быть, что цена еще восстановится немного. Там посмотрим, как дальше. Но пока все равно слабость. BNB немного сильнее рынка. Ребятка, ну, ну, ребятки, ну, тоже вот здесь вот, вот ключевой уровень 262, там плюс-минус. Если тоже пробивают, то идем дальше. Тут вообще, видите, был хвост на 430. То здесь был тоже. но ну, интересно, если тут стоять, конечно, можно было там и выйти. То есть, если там стоять вот, по графику. То есть, очень интересные такие были хаи здесь. Вот, да, расторговка такая. Ну, это вот классно, что такое происходит. Можно, если там стоять, то можно нормально заработать. Но все-таки тоже, ребят, пока смотрится плохо. Я бы, ну, здесь вот, вот для этого уровня надо наблюдать. 262 вот. Вот эта зона ключевая, если это проваля, то идем туда, наверное, на 220-200 долларов. Э -э так, что еще у нас тут есть интересного? Давайте S&P посмотрим. Вот S&P я говорил, видите, вот об этом уровне вот э -э нисходящего тренда. То есть, видите, сейчас пока сюда, на блин, ну... Двигается цена. Я говорил, что на 4 скорее всего сходим. Посмотрим, как дальше. Но если S&P, конечно, пробьет и пойдет туда на хайи, то скорее всего биток тоже выкупят. Но, ну, скорее всего. Но мы видим, что у нас FTX да, подал вот, о банкротстве. И у нас вот такая вот сейчас ситуация с криптой происходит, которая не есть позитивная. Вот по Dash тоже, ребят, посмотрите. Выкупили были. Ну тут график не информативный, как по мне. Там вроде Dash находится сейчас ниже. Здесь вот что-то он подглючивает. Что по доту, ребят, по доту пытается закрепиться выше 5,7%. Но тоже постоянно пилят. Тут, как бы, такой момент я бы тоже здесь подождал, пока, пока не надо залетать, потому что непонятно, что тут будет. Но скорее всего, наверное, чтобы если биток пойдет вниз, то все пойдет. То сейчас все зависит от битка. Если биток продавляет, то продавляет все. Эвас протестировал вот этот вот лоу в зоне там 80 центов. И отскочил, но пока тоже, никуда не двигается, стоит на месте, думаю, что, наверное, еще раз будут ходить в эту зону. Хотя, да, упали мы реально тут много. Мы упали с 1.9 на 0.7, больше 50%, больше 50% с одним небольшим отскоком. И, возможно, вот, это, вот этот уровень будет, Но ну, это ключевой, если это провалит, ребят, ну, тогда, наверное, по эусу будет дальше падение. Тут уже непонятно, это уже и так лои. Да, которые были после вот этого сильного роста на 15 долларов. Там вроде бы даже... А, ну вот здесь он раньше был повыше. Но вот уже мы пробиваем те уровни, с которых начали расти. тогда вот уже 2, мы там же уже 0,9 уже стоит, Ну, такое печально. Эфир. Эфир, ребят, пока посильнее. Вот это один из тех инструментов. Ну, и вы так что про него говорили. Что вот здесь, вот, ну, как по BNB имеется в виду потому что график почти идентичный но он здесь тоже нисходящая линия тренда ее не пробил да и сейчас вот цена тоже вот здесь вот 256 пока консолидируется ниже если не вробит уйдем на 1000 на 900 вот. 900 1000 то есть вот здесь вот уровни поддержки ближайшие которые будет скорее всего ну тестироваться в таком случае потому что пока как-то оно смотрится слабоватенько что у нас по лайткоину, был сильнее. Видите, уже вышел с этого э, такого накопления и обратно задавили. Ну, это плохая, плохой сигнал, скажем так. Сейчас, если 48,4 вот это врабьют, то идем на 41 вот сюда. Вот. Потому сейчас нужно понаблюдать. Смотрится тоже слабо. Э, по салане, солан, вообще, ребята, я думал, думал, что он то будет стоит. Я смотрел где-то 17-20 долларов. Ну, это связано с тем, что FTX тоже, она там связана с FTX, и, значит, вот вообще дошли до, до зоны там 12 долларов. Я думаю, что возможно, возможно, сходит немного ниже. Там рост был с одного доллара по ней, если взять полный график. Поэтому, я думаю, может сходить там на долларов 8-7. Если пойдет туда, нужно будет смотреть ее. То есть, ну, здесь уже и так, ребята, падение на 50%, даже больше. С 39 на 12, это больше. Это у нас где-то 60%. С чем-то процентов у нас вот это падение было без откатов. Поэтому возможно какой-то отскок будет. Но ну, возможно еще с тестированием перелова и потом только отскок. Ближайший уровень сопротивления 26.5. Вон он. Четко видно. Поэтому это будет такая локальная цель движения. Возможно это будет позже. Ну, думаю, что какой-то отскок будет, потому что здесь накапливали, пробили, конечно, ну и, понятное дело, снижение сумасшедшее. Но если мы возьмем вот этот high и вот это вот, это примерно 20 долларов, то если мы возьмем вот, вот этот low на размер вот этого range, то получается, что 6 долларов где-то цель. Ну, возможно, если на фоне таких вот новостей, возможно, и на 6. Если по 6 будет, буду покупать, ребят. Пока не брал салану. Я когда-то еще брал, это по 29, но там очень маленькая у меня позиция там небольшая там что-то около 30 саланов это ничего то есть поэтому я могу себе там потом у средне купить что там 200 саланов или 250 и у меня будет средняя цена там долларов там 10 если там по 8 куплю там или 12 и потом сразу можно будет выйти в плюс по TRX он был сильнее ребят ну, смотрите вот он тестирует если реально вот это продавят ребятки вот смотрите это 0,0, э, ну, 46 если вот это продавит то тогда может пойти спокойно там на 50 процентов вниз поэтому вот наблюдаем постоянно хвосты с этой зоны пока конечно он нисходящий смотрится нисходящий тренд у нас здесь поэтому возможно что будут дальше давить Но хотя тоже упали много он был сильнее тут хвосты тут ребята надо внимательно сейчас то есть могут в любую сторону пойти то есть опасная такая это опасная монета для торговли здесь вот видите локальный был тренд пробили вниз и пока вот у нас XLM, Люман ничего не держит здесь. Хотя такая неплохая формация, но я думаю, что вот 0.07. Следующая цель, уровень, с которого был вот этот сильный рост. Вот это будет, наверное, следующей целью. 0.07, если дальше будут давить. Пока вот непонятно, оно смотрится, если честно. Пока вроде бы стоит, да. Ну, надо смотреть эту неделю, как будет закрывать. Пока я бы сильно не спешил с позициями. Ripple, Ripple был вообще вот очень классно стоял, но вот этот уровень, я говорил, о нем там 0.52, 0.54, вот эта зона, и вот это была зона поддержки. Пробили, все, следующий уровень 0.3, вот сюда вот. И пока что, видите, он не доходит, стоит, ну посмотрим. Думаю, что могут еще раз тестировать 0.28, 0.3, а возможно даже и ниже пойдет. Может пойти вот сюда вот там на 0.2, 0.17, если туда провалит. Поэтому все зависит сейчас от битка. Если биток будут давить, будут давить все, ребят. Тут, видите, ядро если давит одно, пока оно еще нет Тут такой раскорреляции, как, например, на американском рынке, когда там может акция расти, а S&P может там падать, допустим, или там S&P стоит на месте, а акция прет или там падает. То есть независимо от того, что делает индекс. Здесь биток сейчас, в принципе, там очень маленькое значение монет есть, которые играют против битка. То есть обычно все идет за битком. Куда биток, туда весь рынок. Если биток там минус 5, то там 98% монет тоже минус 5% там, или минус 10, вот так вот у нас пока работает. Вот и значит тезос еще. Тезос пробили 1.19, ключевой уровень. Ну и пока все. Пока ничего нет, внизу пустота. Возможно, будет дальше падение. Сейчас, вот смотрите, если пробивается вот, вот этот лоу. Зон там и 0.93,4, тогда идем дальше. Пока здесь картина. Не лонговая, скажем так. То есть я думаю, что может сходить еще на... Сколько у нас? 1.17, 1.90. То есть получается, что 80 копеек. Ну, может сходить, ребята, на копеек 50, 40, если что. Может сходить. Где у нас был хай, надо посмотреть. У нас был хай 8 долларов. Ну да. 8 долларов это где-то минус 90%. 95 где-то 70, 60, 70 копеек может сходить. Вот это... Тогда уже нужно будет его смотреть на лонг. Вот так пока в двух словах, ребят, кого есть э, желание, можете открывать счета. Здесь видите отличные котировки, понятный терминал, понятные заявки, можно выставлять все очень четко. Потому что проверенный терминал. Вот, например, есть там другие биржи, у которых терминалы новые, очень много людей но глючит, часто не переключаться. Здесь работает все отлично, поэтому у кого есть желание, возможность, можете открывать счет, торговать спокойно крипту, заявками и зарабатывать деньги. Поэтому, ребята, всем отличного дня, не забывайте о рисках и увидимся в следующей неделе, всем пока